Мы рады вас приветствовать на нашей консультации, посвященной конкурсу «Академический десант». Меня зовут Оксана Анистратенко, я являюсь представителем оператора конкурса «Фонда социальных инвестиций». И со мной на связи мои коллеги Ульяна Малева и Ману. И вы, по идее, да, есть большой шанс, что если вы нам звоните по телефону, то можете... С моими коллегами тоже пообщаться. Мы сегодня с вами хотим поговорить о том, что такое конкурс «Академический десант». Да, мы пришли к шестому циклу, это завершающий цикл в 2022 году. И мы, наверное, вот решили как бы под занавес да, сделать не совсем такую вот стандартную нашу презентацию. Мы хотим поговорить о том опыте наиболее часто встречающихся ошибок при подготовке заявки, который у нас уже появился на протяжении вот полутора лет работы с программой. Опять-таки, да, хочу сказать, что все примеры, которые будут приводиться, они все обезличенные, да, мы не говорим о составе экспертов, мы не говорим о конкретных каких-то заявках и комментариях, но, тем не менее, мы постарались эту информацию как-то э, вот, аккумулировать и э, будем очень надеяться, что для вас это будет полезно. Собственно, сейчас запустим презентацию. И вот э, для начала мы очень хотели вас попросить... Э, по возможности, ответьте, пожалуйста, откуда вы узнали о консультации. да? Можно вот или сосканировать QR-код, или я попрошу моих коллег кинуть прямую ссылку в чат. Да? То есть это не представляет там для вас никакого прямо колоссального интереса. Мы, если что, поделимся результатами. Нам просто очень важно понять при планировании, при дальнейшем планировании нашей работы, соответственно, Какими ресурсами вы пользуетесь, да и к чему, может быть, может быть, есть какие-то вещи, которыми мы пренебрегаем. Да? Поэтому я дам буквально вот одну минутку. Если можно, да, ответьте, пожалуйста, будем очень вам признательны за вашу помощь. Вот ссылка уже появилась в чате. Вот, в наличии телеграм-канала. Отлично. Ну, можно написать, на самом деле можно написать и в самом чате, как вам будет удобно. Да? То есть у нас, в принципе, четыре варианта ответа. Это рассылка по грантополучателям Фонда Потанина, Это наш телеграм-канал, который действует уже на протяжении полутора лет. Это, может быть, ваши совершенно замечательные координаторы в университете, которые нам помогают с распространением информации да, и вот с такой вот повесткой конкурса. Или, может быть, есть еще какой-то источник, о котором мы пока не подозреваем. Ну вот. Из рассылки. Супер. Спасибо огромное. но ну, вот те, кто узнал из рассылки фонда, да, прошу тогда тоже обратить внимание, что у нас действует телеграм-канал, мы дадим тоже на него ссылочку. Это, в общем-то, то место, куда вы можете с любым вопросом обратиться практически в любое время, мы очень оперативно вам поможем. Итак, собственно, о чем мы с вами сегодня будем разговаривать. Да, мы когда думали вообще над структурой сегодняшней презентации, был такой бурная, скажем, дискуссия с коллегами, стоит ли вообще останавливаться на каких-то формальных критериях, или мы сразу прямо вот так вот с места в карьер прыгаем с какой-то содержательной частью. Но все-таки решили, что на всякий случай мы дадим еще раз напомним основные какие-то положения и моменты, да, Я все это проговорю, озвучу и по завершении презентации я уже выключу тогда демонстрацию экрана и буду рада вашим вопросам или в чате, или голосом, как вам удобно. Да, Итак, мы сегодня с вами поговорим все-таки об основных параметрах конкурса, о том, из каких этапов состоит экспертиза. То есть немножко погрузимся вот в такую внутреннюю кухню конкурса, потому что, может быть, какие-то вещи не всегда очевидны, но как опыт показывает, пропуск сроков до работы. Да, или там, если не своевременно как бы не отнестись к каким-то моментам, в общем-то, последствия могут быть достаточно а, драматичными, и для этого у нас есть соответствие формальным критериям. Потом все-таки, да, из чего же состоится содержательная экспертиза? И, в принципе, а, какие комментарии могут дать эксперты, если но ну, им не все понятно из вашей заявки, ну и, конечно же, наша контактная информация на всякий случай еще раз. Итак, да, наши основные параметры конкурса – это участники остаются теми же самыми лицами, да, это преподаватели и руководители очной магистратуры 75 вузов, участников стипендиальной программы Владимира Потанина. И у конкурса две номинации – «Индивидуальная траектория» и «Институциональный опыт». Разница между двумя этими номинациями состоит в том, что индивидуальная траектория – это если вы выбираете какую-то программу собственного профессионального развития и институциональный опыт, если в реализацию гранта включается активно ваш университет. Как я уже сказала, шестой цикл конкурса – это последний цикл 2022 года. Заявки принимаются на портале до 23.59. Московского времени 8 ноября. Экспертиза у нас, заявок проходит в этом цикл очень быстро, до 9 октября с тем, чтобы уже к 15 декабря объявить результаты конкурса. Заключение договоров с победителями, естественно, уже уходит в январь, и, собственно, будет 6 месяцев э, дано на заключение договора. И, соответственно, начало проекта это, ну, мы как бы, да, там, исходя из логики конкурса, не ставить ранее 15 января, но и не позднее 15 июня. Ну, то есть, условно, начало проекта это когда вы планируете, я не знаю, там ваш цикл мероприятий, если это институциональный опыт, да, или начало обучения, если мы говорим об индивидуальной траектории, опять-таки 15 июня это срок, это срок начала проекта, да, то есть это не срок завершения, да, и как считаются сроки, мы об этом тоже поговорим позже, ну и собственно ссылка на наш телеграм-канал, вот она есть сейчас, и ссылка на портал, на котором подаются заявки, но ну, надеюсь, что вы так или иначе уже с ним знакомы, тоже здесь приведена, то есть ваша победа в конкурсе означает, что вам дается право на заключение договора. И не обязательно после публикации списка победителей происходит такая стопроцентная конвертация всех победителей в грантополучателей или в благополучатели, потому что, собственно, на список победителей – это право на заключение договора. То есть в течение шести месяцев с даты публикации списка победителей, но не позднее одного календарного месяца до начала реализации проекта, вы должны подписать договор с фондом. Ну, собственно, вот отсюда эти все даты у нас и растут. Итак, значит, что происходит после того, как вы подаете заявку, да, тоже, если вы скажем, еще не совсем привыкли к новому порталу, то у нас, сразу скажу, да, что сейчас все заявки не подписываются простой электронной подписью, поэтому вот в 23.59 нажимать на кнопку «Подано» все-таки уже мы не рекомендуем, мы просим заложить хотя бы вот еще несколько минут на то, чтобы пришел ответ от сервера и вот эту вот подпись можно было как бы, успеть вести. То есть после того, как завершается прием заявок, сначала первый этап – это проверка на соответствие формальным критериям конкурса. Да, то есть когда э, сотрудники когда приглашенные юристы проверяют все справки, все приложения, все документы, то, что все поля заполнены корректно, да, что нет никакого спама в заявке, да, что бюджет заполнен так, как мы рекомендуем его заполнить. И здесь у нас выявляются два таких основных момента, да, то есть ошибки, которые встречаются на этапе проверки по формальным критериям, они могут быть совершенно драматичными и они не подлежат исправлению, и, соответственно, заявка не допускается к конкурсу и даже не доходит до содержательных экспертов. Ну, то есть мы не, например, из как бы, комплекта документов представленного не следует, что заявитель имеет какое-то отношение к очной магистратуре на момент подачи заявки. Да, то есть иногда мы получаем справки, рекомендательные письма, где написано, что вот такой-то, такой-то, там, не знаю, до... Там, Марта 2022 года преподавал в очной магистратуре, но сейчас не преподает. При всем уважении, к сожалению, вот в той как бы, парадигме, которая у компаса есть сейчас, мы не можем такую заявку допустить к прохождения. Да? Например, стаж работы в университете, от которого подается заявка, менее 6 месяцев. Да, неважно, это не обязательно имеет уже отношение к магистратуре, но в принципе человек является сотрудником вуза, от которого подается заявка, менее 6 месяцев. В этом случае точно так же, к сожалению, мы не можем допустить заявку в конкурсе. А, ну, если кто-то там, например, был замечен в плагиате в предыдущие два года, и вот этот срок не истек. Соответственно, ну вот, как бы тоже мы расстаемся на этом этапе. Хорошая новость, что есть ошибки, есть, и, скажем, есть недоработки, которые подлежат исправлению. То есть, например, мы открываем все справки и документы, мы, ну, на наш взгляд, там да, недостаточно какой-то информации, мы не видим полностью все, что там должно быть представлено в соответствии с принципами и правилами конкурса вы подаете на номинацию институциональный опыт, и ну, нет там подписи бухгалтера, где говорится о том, что ВУЗ готов принять средства гранта и предоставить потом отчетность. Да? Или, например, опять про бюджет мы поговорим немножко позже, там отсутствует наименование расхода или просто он оформлен некорректно, да? потому что на, на этапе подготовки, договора уже с фондом ваш бюджет он выгружается из вашей заявки поэтому вот какие користики нолики там будут нарисованы соответственно это и будет ну, вашим приложением к договору чего мы допустить не можем да например некоторые не замечают что в бюджете э, единица измерения это тысячи рублей да, и просят иногда там не знаю, 300 рублей помощи там, и так далее, что в общем для этого даже не нужно заключать договор, можем по телефону перечислить эти средства там да, недостаточно прокомментировано. Но вот в этом случае, как бы мы не очень счастливы в том плане, что не совсем соответствует заявка формальным критериям, но в этом случае мы имеем полное право отправить заявку на доработку. И здесь тоже я всех прошу обратить внимание, что на доработку даются три рабочих дня с момента направления уведомления, которое у вас есть в личном кабинете на портале и которое дублируется вам на адрес электронной почты. И по идее вот в этом уведомлении, которое вы получаете, должны содержаться те пункты, к которым у нас есть вопросы. Если не получается у вас самостоятельно определить, что же все-таки не так, пожалуйста, пишите нам, звоните, мы обязательно поможем вам разобраться. Но портал отсчитывает время автоматически, да, этого не мы такие плохие люди, там вручную э, что-то делаем. И, соответственно, если, например, ваша заявка возвращена на доработку в 14.52 московского времени, 21 октября, это пятница, соответственно, мы сюда добавляем два выходных дня, они не входят в срок доработки, и срок вашей доработки истечет, то есть заявка «Доступ к редактированию» будет прекращен ровно в 1452 26 октября поэтому мы очень просим эти сроки отслеживать э, максимально внимательно э, не пропустите никаких вот наших комментариев замечаний потому что во-первых э, мы не сможем уже открыть доступ к редактированию но за исключением каких-то форс мажорных обстоятельств, когда человек там, внезапно попал в больницу там, или еще что-то такое. Да? И, к сожалению, повторная доработка не допускается. То есть мы не можем второй раз вам вернуть заявку, если мы видим, что вы исправили там рубли в тысячу рублей, но не прописали комментарии. И, в общем-то, тоже тогда очень жалко, когда работа это будет потеряна. Но после того, как мы все стороны счастливы с тем, что отображается в заявке с точки зрения формальных критериев. Соответственно, заявка переходит уже на второй этап, это содержательная экспертиза. И, и да, сразу скажу, что каждую заявку оценивает не менее двух экспертов. Заявка уходит на третью экспертизу в случае, если разница в баллах составляет более 50% там, в ту или иную сторону, или если один... Эм, Эксперт ставит вам, нет, не рекомендую, второй эксперт ставит, да, рекомендую. В этом случае мы тоже идем как бы к, к Трекейскому суде. Но и тоже прошу обратить ваше внимание, хотя это в принципах и правилах прописано, и у фонда это совершенно стандартная политика, содержание экспертных заявок не разглашается. И, в общем-то, это тот пункт, с которым вы теоретически соглашаетесь на момент подачи заявки. Поэтому, ну вот, на всякий случай, да, напоминаю. Итак, да, просто еще раз, поскольку мы говорили про формальные критерии, скажу, что какие документы нужны для номинации индивидуальной траектория. Справка из вуза, которая подтверждает факт работы вне заявителя. Период работы, должность, форму занятости. И здесь мы прекрасно понимаем, что есть справки, которые выдает отдел кадров, например, да и они идут по одной форме. И в, этом, в этой справке никогда не будет написано, что вы являетесь преподавателем очной магистратуры или там, научным руководителем студента очной магистратуры. Соответственно, вот эту информацию про очную форму можно включить в сопроводительное письмо или в рекомендательное письмо. То есть нам самое главное, чтобы мы на каком-то этапе в документах этот момент зафиксировали и отследили. Да, должна быть справка, то есть все-таки мы говорим, что хотя это благотворительная помощь, которую получает индивидуальный чек, но мы все равно вас так или иначе ассоциируем с тем университетом, от которого вы подаете заявку. Поэтому важно увидеть, что тот проект или тот та траектория, которую вы предлагаете, она соответствует так или иначе приоритетам стратегии развития университета, вашей кафедры, вашего факультета, там, да, там направлению работы которые вы осуществляете сейчас или планируете, может быть, по завершении как раз вот с теми компетенциями, которые вы получаете. Ну и, соответственно, у нас никогда не было еще, чтобы подавался ректор, но на всякий случай, если заявитель является руководителем, то тогда справка предоставляется от лица Министерства образования. Да? Если вы планируете какие-то стажировки, например, да, или какие-то поездки, то в этом случае мы просим... Коллеги, если не затруднит, отключите, пожалуйста, пока микрофоны, потому что может такая вот какофония ненужная создаться. Спасибо большое. А, да, то есть, возвращаясь, если мы говорим о курсах или о стажировках, то мы хотим видеть письмо от принимающей организации или организации, если таких несколько, с подтверждением готовности принять вас в, ну, в определенный период времени, мы не просим указывать дату с точностью прямо вот до дня, но чтобы не загонять никого ни в какие рамки, да, но при этом, чтобы все-таки понимать, что та организация, которую вы собираетесь посетить, она в. Ну, по в курсе ваших больших планов, ну и, соответственно, да, и может быть это формат стажировки указан, это может быть, не знаю, на возмездной и безвозмездной основе там и так далее. И справка должна быть на планке организации, соответственно, с печатью и подписью, да, то есть это должно быть как бы официальный совершенно, официальный документ. Если мы говорим о каких-то онлайн обучающих программах или курсах, то в этом случае мы просим приложить, допустим, скриншот описания программы, требований к участникам и, возможно, какие то это ваши коммуникации с платформой, то есть это может быть переписка по электронной почте, это обращение там через там чат какой-то, да, или службу тех поддержки. Нам важно просто здесь убедиться, опять-таки, в сроках, потому что очень часто возникает вопросы: а могу ли я там податься на двухгодичную программу там магистра бизнес-администрирования? К сожалению, нет, потому что у вас программа рассчитана на два года помощь вы получаете на там, максимум 6 месяцев и по истечении 6 месяцев вы должны предоставить отчетную документацию да, о том, что средства израсходованы и что получилось То есть, вот, как бы, или там, например, я не знаю на какую-то онлайн программу уже нужны там, предварительно какие-то знания там, основ программирования а ну, вот, не всегда это из -за заявки понятно, есть у кандидата или нет поэтому тоже вот такой вариант Просим, как бы, да, к этому отнести с пониманием. Если мы говорим о номинации институциональный опыт, и да, еще раз повторю, что у нас и в одной, и в другой номинации технически заявителем является физическое лицо. Но если в номинации индивидуальная траектория гранта грантополуч... благополучателем является конкретный человек, да, то в случае институционального опыта заявитель является представителем университета, но конечным как бы, грантополучателем является ВУЗ. Собственно, ну, хотя наградные победные дипломы получают участники, физические лица, в том и в другом случае, но, ну, собственно, ответственность за реализацию проекта несет заявитель. Да, мы ожидаем соответственно, документы из университета. Это устав организации и выписка из ЕГРУ. И всегда на сайте есть эта информация. Да, всегда это можно достаточно легко и просто получить. Обязательно письмо за подписью главного бухгалтера или финансового директора организации. человека, человека, который полномочен принимать финансовые решения в университете, подтверждающее, что с бюджетом ознакомлены, готовы принять грант на расчетный счет университета и, самое главное, готовы потом еще и отчитаться за это. Ну и, соответственно, есть еще как бы формальные такие документы, если вы кого-то приглашаете, то согласие этого человека на участие в проекте. Ну и дальше это уже сама заявка, которая не столько формальные критерии, сколько содержание, о котором мы поговорим тоже буквально вот скоро когда я говорила про корректное оформление бюджета. Это сейчас вот скриншот из номинаций «Индивидуальная траектория». В институциональном опыте будут немножко по-другому называться вот эти строки, но в принципе смысл он один, одинаков. Да? И очень часто мы получаем заявку, когда, например, вместо статьи расходов то есть вот что мы ожидаем, да, то есть как бы вот этот блок, он построен как такая вот, ну не знаю, табличка, матрица что ли, да, то есть вот есть такой столбец, статья расходов, это вот общее название, там, допустим, оплата за обучение, и дальше мы ожидаем, что в пункте 1.1, вот там, где стоит плюсик, и там, где красным написано пояснение расходов, мы ожидаем, что там будет стоять не сумма. Да, а что там будет стоять, а что же именно стоимость курсов, там стоимость онлайн-курсов, да, и там оплата онлайн-курсов. Соответственно, средства фонда Ботанина э, в тысячах рублей – это та сумма, которую вы запрашиваете у э, фонда. Ну, допустим, вы, я не знаю, хотите там какие-то курсы по… Ну, опять же, там будет, будет по программированию там, на питоне, потому что вы хотите что-то потом сделать с вашим основным курсом. И вот эти вот курсы стоят там... 60 тысяч рублей, соответственно, вот в этой колонке средства фонда появляется сумма 60 тысяч рублей. Средства из прочих источников – это софинансирование. Это могут быть ваши личные средства, это может быть средства там, могут быть средства принимающей организации, могут быть средства вашего университета. И, соответственно, если они есть, то они есть, если их нет, то вы ставите ноль. Ничего страшного, как бы требования к обязательному софинансированию нет. И, соответственно, в общей сумме, но ну, портал это делает самостоятельно, он у нас умничка, соответственно, вот здесь вот суммируются ваши 60 тысяч рублей, там, и 0 тысяч рублей, и получается вот общая сумма 60 тысяч рублей. да. И вот очень важная строчка тоже, которую которые, скажем так, да, если так мягко сказать, пренебрегают или игнорируют ну, достаточно часто, это оставить комментарий. И, и вот из, из этого комментария нам должно быть видно и понятно вообще, а Что это за курсы, допустим, на какой платформе вы их берете, почему, там, не знаю, у вас такой вот расчет получился там и так далее. И особенно это касается, ну если там с обучением это более-менее понятно, но вот когда мы говорим о поездках заявителя, там, да, то здесь вот очень важно, потому что мы еще смотрим, насколько корректно вы вычислили вот эти нормативы питания и проживания. Да, то есть, допустим, вы... Не знаю, из города Тюмени хотите приехать в Москву, и сколько ваше там, проживание неделю. Соответственно, вы пишете, что вот там, эм, билет, авиабилет столько-то, проживание там, три дня столько-то или семь дней столько-то, да, питание столько-то. И вот тогда уже и мы, и эксперты не э, мучаем вас, и мы видим, что ну, вот в этом случае как бы все более-менее формально выглядит хорошо и корректно. Да, то есть вот как бы, пожалуйста, обращайте на это внимание, то есть вот эти вещи, они относятся к тому, что подлежит доработке, но в принципе, если можно корректно все оформить сразу, то и совершенно замечательно. Да, и, ну, небольшая такая напоминалка, на что можно запрашивать средства в номинации «Индивидуальная траектория» – это участие в мероприятии или в обучении, да, то есть это регистрационный взнос, ну, как бы непосредственно оплата самих курсов, приобретение литературы, баз данных, подписка на какие-то там, не знаю, ресурсы, поездки, безусловно, да, то есть, но ну, они связаны с тем, что вы планируете, это… Есть такая строка, как административно-хозяйственные расходы. И за эту строчку вы отчитываетесь не финансовыми документами, вы отчитываетесь только содержательным отчетом перед фондом. Но и многие эту строчку пропускают, но мы все-таки рекомендуем заложить, потому что ну, те же почтовые отправления, то есть вам нужно отправить оригинал договора в фонд. Да, если вы используете курьерскую службу, то мы знаем, что сейчас это может стоить даже, там, я не знаю, тысячу-полторы тысячи рублей, если это удаленный город до Москвы. Соответственно, ну, почему бы это не включить? Банковское обслуживание счета, там интернет, телефонная связь там, и так далее. Но при этом расходы на вот эту административно-хозяйственную часть, они составляют не более 10% от общей суммы по остальным статьям бюджета. Опять-таки портал это рассчитывает автоматически. И если у вас вот эта математика не складывается, то у вас заявка не подастся. Но тем не менее тоже вот рекомендуем там во избежание стресса какого-то отслеживать. То есть, например, если у вас по всем предыдущим статьям получается 268 тысяч рублей, то максимальный размер административно-хозяйственных расходов должен быть 26 800 рублей. да? Он может быть меньше, он может быть и 5 тысяч рублей, но он не должен превышать 26 800. И, соответственно, тогда у вас общая сумма запрашиваемых средств 294 800 рублей. Ну и про комментарии обоснования расходов я уже говорила. Да, соответственно, если мы говорим про номинацию-институциональный опыт, что можем э, заложить в э, этой части? Да? То есть, если мы говорим про индивидуальную траекторию, естественно, мы о зарплате. Коллеги, я вижу вопросы в чате, обязательно их все э, возьму и подниму. Просто если можно, вот, чтобы не сбиваться уже. Вот и не повторяться по циклу, тогда э, закончим, уже немножко осталось, да? То есть в бюджет институционального опыта можно закладывать оплату труда и при этом, когда вы закладываете вот эту вот оплату труда, тоже э, там, помните, да, что есть там, сумма, которую вы получаете на руки, и есть налоги. Но поскольку здесь все-таки должна теоретически при составлении бюджета подключиться ваша бухгалтерия, то бухгалтерия университета, но э, они эти нюансы должны учитывать. Да, Это различное проведение мероприятий, которые может быть в онлайн, оффлайн, гибридных форматах. Это может быть аренда площадок, кофе-брейки, э, подписка там на вебинар.ру, допустим. Вы хотите фото-видеосъемку, у вас какой-то социальный проект, а вам нужен, э, допустим, сурдопереводчик, потому что там... Целевая аудитория, допустим, с ограничениями по здоровью и так далее, и тому подобное. Это может быть информационная поддержка. Вот здесь мы просим очень аккуратно. Под информационной поддержкой мы понимаем, скажем, продвижение проекта в социальных сетях. Но... Например, была одна заявка, в которой там, не знаю, печать, публикация там баннера какого-то там, да, вот это уже относится к, к платным, к платной рекламе и вот это вот информационную поддержку, к сожалению, за счет, это может быть финансированием со стороны университета, за счет гранта это нельзя. Использовать точно так же это приобретение литературы, баз данных и так далее. И расходы на поездки тоже, как привести кого-то в университет. Так, допустим, сотрудникам университета выехать куда-то тоже допускается. И административно-хозяйственные расходы, та же самая логика, что в э, индивидуальной траектории, не буду сейчас повторяться. На что нельзя запрашивать средства, очень подробный перечень есть в принципах и правилах. И рекомендуем вам ознакомиться, более того, подсказка есть в самой заявке, в форме заявки. да То есть там, например, есть перечень с напоминанием нормативов на гостиницы суточные там, и так далее. Плюс вот что не запрашивается. ну Наверное, опять-таки из того, что мы чаще всего видим в заявке, это какие-то попытка платных публикаций в СМИ, платная реклама там, и так далее. Да? Все остальное, но ну, вот регрантинг, денежные призы, подарки, это все не... Предусмотрено, часто спрашивают, а куда же заложить вот этот вот процент университета за условно обслуживание да, вот этого вот грантового договора. Это касается номинации ⁇ Институциональный опыт ⁇ Чаще всего вот эта строчка не предусмотрена. И на самом деле, но ну, оплату труда, допустим, административного персонала, вуза, кто будет так или иначе работать с вашим проектом, то есть бухгалтерия, юристы, там кто-то еще, да, вы можете смело совершенно закладывать в зарплатную часть, плюс, ну, вот есть, да, такая строчка, как административно-хозяйственные расходы. Итак, мы переходим, наверное, к самому интересному, это к содержательной экспертизе заявок. Как, как определяется победитель, да, и какие критерии видит у, у себя эксперт. Соответственно, критерии оценки, они тоже у нас зафиксированы в принципах и правилах конкурса, и критерии э, номинации двух, они немножко отличаются, соответственно. Если мы говорим об индивидуальной траектории, то там все ну, как бы достаточно просто. То есть мы смотрим на компетентности, профессиональные достижения, лидерские качества. Да? Здесь я вот убедительно призываю, у экспертов действительно есть прямо такая вот, Графа в оценочном листе «Лидерские качества». Поэтому здесь вот, пожалуйста, не скромничайте. И действительно, вот все ваши какие-то заслуги профессиональные, внепрофессиональные, где вы считаете, что вам что-то удалось сделать, построить, наладить, запустить, да, пожалуйста, прописывайте, потому что иногда вот безумно обидно, когда получаешь там, ну, просматриваешь, допустим, Результаты оценки, да, и человек блестящий профессионал с массой публикаций, все вот, вот в этом плане все прекрасно, лидерские качества, ну, вот, вот не удалось вербализовать. Поэтому, пожалуйста, да, отнеситесь все-таки а, так а, серьезно и похвалите себя, потому что если вы себя не похвалите, в общем-то, возможны нюансы в интерпретации результатов. Соответственно, если мы говорим об индивидуальной траектории, то насколько хорошо вы понимаете вообще, что происходит вокруг вас в вашей образовательной среде и насколько вы убедительно показали вот актуальность э, вашей там, запланированной траектории и насколько вы показали мотивацию к применению полученных знаний. Если мы говорим о институциональном опыте, то помимо компетентности лидерских качеств самого заявителя, да, еще смотрит на соответствие целям и задачам конкурса, на актуальность для университета. И здесь тоже наша рекомендация все-таки, ну, постарайтесь, чтобы не было просто... На письме от университета одна фраза, да, что да, проект поддерживал, проект полностью соответствует развитию университета или стратегии развития музея. Ни о чем. Вот правда, ни о чем. Поэтому здесь, ну, постарайтесь хотя бы там пару фраз там добавить, да, что это вписывается там в приоритет 2030, потому что мы там будем развивать, не знаю, там молодежную политику там, и еще что-то, да? Или там это там соответствует приоритету, там, я не знаю, хочу просто постажироваться, или там привести команду, например, из некоммерческой организации, чтобы нам там, провели такой-то тренинг, потому что мы налаживаем там, связи с работодателем и для нашего вуза это актуально потому что мы там условно третий сектор рассматриваем как потенциального работодателя или наоборот это там третья миссия университета для нас важна и вот поэтому будем работать с коллегами опять реалистичность бюджета но ну, это уже там идет по умолчанию и риски реализации проекта тоже сейчас к этому придем да итак вот когда ваша заявка, когда вы пишете вашу заявку, и честно, поскольку я тоже там, да, в своей там второй жизни не с фондом Ботанина, с какими то другими фондами приходится заявки там читать и писать, и читать, очень часто, когда ты что-то создаешь, и вот оно тебе дорого, ты это прожил, у тебя всегда вот такой, да, картинка такая победителя условно тебе кажется что все предельно понятно и замечательно и ты вот все описал и лидерские качества и опыт и структурирована заявка и нет грамматических ошибок я не спешу я все вычитал да и ты вот такой очень очень доволен собой ты успел до 23 59 супер и вашу заявку получает эксперт и вот тут вот начинаются разные вещи и вот переходим к такому, да, ну, нам кажется, мы постарались, по крайней мере, с коллегами выбрать ä, и обезличить те комментарии, которые ä, встречаются чаще всего ä, и по обеим номинациям. Да? То есть здесь вот такой вот микс ä, компонентов и индивидуальной траектории и институционального опыта. Например, выбирается направление стажировки, но оно никак не бьется с компетенциями организации, на базе которой планируется за эту стажировку пройти. То есть, например, я не знаю, вы преподаватель по там, не знаю, ракетостроению, там, космическим технологиям, и вы почему-то хотите прийти на стажировку в нашу организацию «Фонд социальных инвестиций». И Хотя мы вообще не занимаемся космическими технологиями, мы занимаемся социальными технологиями. И вот если вы не показываете, что вы все-таки, да, вы хотите в космос добавить еще социальную составляющую там, или еще что-то такое, вот здесь могут быть там, ну, какие-то нюансы. И... И комментарии у эксперта, которые вам не поставят, в общем-то, 10 баллов по этому критерию. Поэтому, пожалуйста, если, ну, то есть, как бы максимально покажите, почему ту организацию, которую вы выбрали, это для вас, ну, такое вот, да, идеальное совершенно совпадение для той траектории, которую вы для себя определили. Иногда бывает так, что индивидуальная траектория, она выглядит не как траектория, а она выглядит как вот такой, знаете, там, игра в пятнашки, я Сейчас вот возьму вот эти курсы, а потом еще вот это, и вот это. И мало того, что это логически не связано между собой, это непонятно, какой цели ведет. Да? То есть у вас, как бы цель в заявке, пишите сначала там, заявляйте одну, а. Мероприятия вообще получили. То есть понятно, что они все интересны, да? понятно, ну, как бы вы постарались и выбрали, но при этом это не складывается в какую-то единую картинку у эксперта. Иногда бывает так, что ожидания от стажировки или там. И, или приезда экспертов, если мы говорим про институциональный опыт, они или слишком завышены, или наоборот слишком занижены. Да? То есть вы пишете, что вот приедет там группа экспертов по не знаю, нейролингвистическому программированию, и все преподаватели вашего университета, всех направлений, они обязательно освоят вот эти навыки, нужно им это или нет важно ли это университету или нет, но прям вот такая стопроцентная конверсия. Это не, не совсем верно, не совсем правильно, тоже эксперты на это обращают внимание. Да, например, очень хорошо показана актуальность проекта для университета, но при этом есть разрыв между компетенциями программы, которая заявлена как реализатор основной этого проекта. Да, то есть, например, чудесность, как бы это вот у нас университет чудес появился, если есть грантополучатели этого года, то вы помните наше управление рисками, да? и вот, например, этот университет, он занимает третье место в России по продвижению магистрских программ. И у вас к вам обратились коллеги, которые готовы, в общем-то, этот опыт у вас перенять, но при этом вы команду сформировали таким образом, что нет ни одного специалиста именно по продвижению программ, да, нет вот этого вот маркетолога образовательных услуг, который бы там мог, ну, собственно, вот эту всю содержательную часть вытащить на своих плечах. Про рекомендательные письма, письма поддержки, про слишком формальный характер я говорила. Да? То есть, когда эксперт видит две заявки, и в одной заявке письмо там, неважно, там, кем оно подписано, да, но там написано, что да, мы заинтересованы в том, чтобы такой-то преподаватель прошел какие то курсы, потому что потом это нашему вузу даст вот это, вот это и вот это. И когда он видит вторую заявку, где написано, ну да, классно, рекомендуем, Хороший человек, ну понятно, да, в, в пользу кого будет выбрана, будет сделан выбор, да, и кто именно по этому критерию получит более высокий балл. Иногда бывает так, что да, то есть мы стремимся очень часто объять необъятно, и мы целевую аудиторию нашего проекта тоже вот стараемся фонду показать, что это и для студентов, и для преподавателей, еще и для сообщества, и прям вот вообще мы сейчас обогреем вселенную полностью. Но при этом мы не даем, не описываем никаких инструментов и механизмов адаптации работы с, вот, под каждую целевую аудиторию поэтому здесь тоже вот если у вас заявка про что-то такое то отнеситесь к этому пожалуйста более-менее внимательно далее измеримости ожидаемых результатов Да и когда мы понимаем что это ну вот на запуске проекта да или пока это вот какая-то идея в голове у нас это эм, могут быть какие-то там цифры которые ну скажем пока это на, ну, на, на стадии идеи, но при этом они все равно должны быть корректными, и они должны быть конкретными. То есть вот если у нас через 10 лет, благодаря тому, что я сегодня выучу это программирование, у меня будет там, я не знаю, 100, еще плюс там 100% набора на программу, ну это, скажем, слишком такой, Длительный период времени, да, это слишком многообещающие, слишком высокие ожидания, то есть здесь вот... Тоже постарайтесь, чтобы все-таки те результаты, которые вы планируете, их можно было пощупать как в ближайшее время, да, так и как бы вот в таком то перспективе. Но, тем не менее, нужно понимать, что вот, как бы, когда прирост компетенции сразу на выходе, и что это потом, на чем это потом отразится. Ну, и опять-таки, да, про бюджет, помимо того, что недостаточно детализации расходов, не совсем бьется этот бюджет с. Телом заявки, да, потому что были и такие случаи, когда, например, человек там заявляет а, одни курсы и при этом в бюджете, ну вообще эти курсы никак не фигурируют, никаким образом, да, какие-то перебои с расчетами там и так далее, и тому подобного. Вот с этим тоже, пожалуйста, просим очень-очень внимательно к этому отнестись. Какие вопросы еще могут встречаться по, например, номинации «Индивидуальная траектория»? Какие курсы можно выбирать? В принципе, курсы можно выбирать практически любые, но есть ограничения. Это не могут быть курсы иностранных языков. Они должны, курсы должны иметь отношение либо к, вот, непосредственно к вашей преподавательской деятельности, да? то есть это или направление, которое вы ведете, ну, курс стажировки, да? здесь мы так через слэш поставим, Скажем так, да, или может быть это повышение преподав... педагогического мастерства, там цифровые какие-то новые методы, или это могут быть какие-то мягкие навыки и компетенции. И, например, там, я не знаю, это, там то же самое борьба с профессиональным выгоранием, повышение там, адаптивности и так далее и тому подобное, то есть это тоже все допускается. Могу ли я запросить средства только на одну конференцию? К сожалению, нет, это будет не совсем корректно. То есть у вас краткосрочные мероприятия должны идти все равно в составе какой-то более укрупненной программы. То есть у вас должны быть какая-то единая цель, и вот этой цели вы уже можете достигать конференции, стажировкой там и еще что-то. То есть вот, ну, опять не, не прыгать по полю, да, вот как бы эксперт четко совершенно должен видеть, какая у вас цель и и, собственно, путь восхождения к этой цели уже вы прописываете самостоятельно. Какие организации можно выбирать для стажировки? Это могут быть как университеты и исследовательские научные учреждения, так это могут быть и любые другие институции, которые ну, соответственно, соответствуют вашему профилю. Да, не потому что я хочу приехать в Москву там, и пойти в, не знаю, в Пушкинский музей там, или в музей современного там, импрессионизма, а, ну, это должно быть направление вашей деятельности. Да? Некоммерческие организации, там, работодатели там, и так далее, но здесь выбор не ограничен часто очень возникает вопрос что делать с зарубежными поездками если список стран какой-то там если есть там еще какие-то ограничения здесь общая рекомендация со стороны фонда со стороны там проверяющих нет абсолютно никаких там вето не накладывается но при этом естественно рекомендуется руководствоваться федеральными локальными документами правилами вашего конкретного университета там и Каким-то здравым смыслом. При этом продолжительность проекта, она не более 6 месяцев, да, индивидуальная траектория, она, конечно, может быть короче, но максимальный срок 6 месяцев, средства перечисляются с фоном, составляется договор о благотворительной помощи и максимальный размер гранта, не гранта, простите, а помощи, соответственно, 300 тысяч рублей. Если мы говорим об институциональном опыте, то здесь в общем-то вуз, который является как бы грантополучателем, может выступать в двух ролях. Да? Он может быть как реципиентом каких-то знаний новых и компетенций, так и донором своих знаний и компетенций. Да? То есть здесь вы тоже выстраиваете это абсолютно так, как вы считаете нужным. Я не знаю вас представитель университета ЭТМО, у вас блестящие там акселераторы по технологическому предпринимательству и коллеги там из регионов готовы к вам приехать и вашу эту технологию перенять поучиться замечательно Да там, или не знаю, вы только собираетесь развивать там проектное прикладное обучение, и вы собираетесь пригласить коллег там, группу экспертов из Высшей школы экономики, чтобы они приехали с вами там провели какие-то э, занятия и помогли вам это настроить. Тоже замечательно, э, прекрасно. К приглашенным экспертам есть как бы основное ограничение, это ни в коем случае там не гражданство, ни какие-то там регалии, еще что-то, но здесь вы должны показать, что у эксперта не менее чем двухлетний подтвержденный опыт работы в своей области, да? то есть, соответственно, к той области, которую вы заявляете. И эксперт работает с группой не менее трех дней. То есть он может условно к вам в университет приехать на один день очно, но при этом мы тоже должны видеть, эксперты должны видеть, что, ну, допустим, после этого будет еще, там, я не знаю, два-три дня каких-то там в течение там всего проекта индивидуальных консультаций, например, или групповых консультаций. То есть он работает не менее трех дней. И соответственно тоже продолжительность проекта, который там институциональный опыт от 3 до 6 месяцев, в этом случае средства, речь идет о договоре гранта и средства перечисляются на банковский счет вуза участника программы максимальный размер 750 тысяч рублей. Ну вот наконец финальный слайд, да, наша электронная почта, телеграм-канал, наш многоканальный телефон. Куда, если у вас остаются еще какие-то вопросы, вы можете обратиться. Копия презентации вместе с записью вебинара обязательно будет направлена всем желающим. И теперь я сейчас... Да, давайте попробую, наверное, какие-то вопросы вытащить из чата. И... Соответственно, если на что-то не отвечено, то вы можете ну, как бы голосом, там, если вам комфортно, задать, даже не включая камеру. Смотрите, все-таки да, организ... в письме коллеги совершенно правильно ответили, что должны быть хотя бы месяцы. Это связано с тем, что все-таки мы говорим о том, что договор гранта он имеет конкретный срок. И поэтому у вас как бы ваша стажировка, ваша поездка, она не э, может выходить за вот этот предел вот этих вот 6 месяцев. Поэтому если у вас, допустим, я не знаю, вы договор подписываете в феврале, у вас договор заканчивается в августе, а вы вдруг собираетесь ехать там в ноябре, то вот здесь вот уже, ну, как бы все начинают нервничать. Поэтому э, вот точные даты прямо вот с, с 15 февраля там по 25 февраля указывать это не нужно, но хотя бы какой-то период времени да, полностью поддерживаю. Текст письма принимающей организации у нас нет никаких установленных шаблонов, абсолютно, да. эти письма не пишутся в свободной форме, но обычно это такое, что я там от лица какой-то организации подтверждаю, что я готов принять на стажировку такого-то человека в такой-то период времени там, на каких-то условиях, например. Да. То есть вот, вот этого ну, вполне как бы достаточно. Средства фонда на оплату цифровых сервисов, да, вы можете запрашивать, но при этом вы должны понимать, даже с российских карточек вы не сможете оплатить. И здесь ну, вопрос отчетности условно да, перед фондом, потому что... Ну, просто закинуть другу на карту средства, из которых там он оплатит эти сервисы, наверное, это не вариант, если вы, допустим, пользуетесь на какой-то посреднической компании, тогда вы прикладываете договор с этой компанией. Вот. Как рассчитывать статью расходов оплаты другу? Да, штатных сотрудников привлечены специалистов в номинации институциональный опыт. Но вот, если честно, здесь я бы рекомендовала подружиться с бухгалтерией вашей, потому что вы все равно без нее не обойдетесь. И, ну, условно, вы там предполагаете, что, допустим, ну, вы там руководитель проекта, например, да, и вы над этим проектом будете работать, допустим, 4 месяца. И, соответственно, вы готовы вот этим проектом руководить за там, вознаграждение на руки в размере ну, не знаю, допустим, 40 тысяч рублей. Соответственно, здесь нужно посчитать все налоги, потому что если вы их не заложите в бюджет, тогда их университет должен будет оплачивать. Ну и, соответственно, вы как бы на эту сумму выходите. Сколько хочет бухгалтер за свои услуги? Ну, здесь нет никакого лимита. Собственно, со стороны фонда нет ни ограничения, ни лимита, но понятно, что, ну, там, не знаю, закладывать зарплату там, 100 тысяч рублей, при том, что вся сумма гранта 750, ну, наверное, не совсем будет правильная история. Смотрите, индивидуальная траектория – это все-таки индивидуальная траектория, да? То есть, если вы хотите какой-то проект реализовывать совместно, то есть за стажировку коллеги, например, вы оплатить не сможете из индивидуальной траектории, потому что вы будете отчитываться за ну, как бы вот ваши какие-то личные Расходы. Вы э, оплатить билеты там ваши коллеги тоже не сможете, потому что у вашей коллеги нет э, договора, и фонд просто-напросто это не э, примет к отчету. Но если у вас действительно какой-то э, такой групповой проект э, планируется, да, может быть, имеет смысл тогда посмотреть в сторону э, э, институционального опыта или, в общем-то, ничто не. Э, Запрещает ваши коллеги точно так же принять участие в конкурсе, но только если там, человек имеет отношение к очной форме магистратуры. Да? Это ну, как бы единственное такое, скажем, может быть, формальное препятствие для э, такого. Uh -huh. Uh -huh. Отчетные документы после окончания проекта. Вот Подключилась моя коллега Наталья Сухорукова, очень вовремя. Это менеджер конкурса со стороны благотворительного фонда Владимира Потанина. Поэтому, Наталья, наверное, вы лучше всего сможете более корректно рассказать об этом. Спасибо, Оксана. Здравствуйте, коллеги. Очень приятно видеть такое большое сообщество заинтересованных в нашем конкурсе по профразвитию участников. По поводу отчетности у нас в, во всех конкурсах дается 30 календарных дней после окончания проекта. Вы можете готовить отчетные материалы, консультироваться с сотрудниками фонда и, конечно же, наносить корректировки. И здесь, наверное, важно сразу отметить отличие. Договоров с физлицами и юрлицами, да, про которые уже номинация говорила Оксана очень много сегодня. Что касается индивидуальной траектории. Договор заключается с физлицом на 12 месяцев. Коллеги, здесь важно очень понимать, что ваша программа индивидуальной такой траектории развития может проходить в течение шести месяцев, да, всего за 12. То есть не обязательно, чтобы вы от как бы начала там от с 1 марта там, по я не знаю, 6 месяцев отсчитывайте вот в этот период, она может быть растянутой в течение 12 месяцев. да? Вы можете планировать там проведение участия в конференции там, в марте, а следующее мероприятие, стажировку наметить там, на сентябрь условно. Да? А, то есть вот, вот такие возможности есть у индивидуальной траектории у физлиц. Что касается договора с юридическим э, лицом, да, это договор гранта, уже не благотворительной помощи, там уже есть четкий, э, четкий срок реализации именно проекта, потому что тут речь идет не о программе профразвития, а об о проекте, тут немножко другие условия. И всегда вы должны рассчитывать, Ну, проект есть проект, он имеет начало, он имеет конец. И вот здесь вот он может быть рассчитан э, до 6 месяцев. Пункт договора этот есть, у вас будет начало ставить реализации проекта, его конец. Соответственно, после окончания проекта у вас также есть 30 дней на отчетность. Консультации всегда, мы, мы только приветствуем вопросы и э, какие-то, если есть недопонимание в плане финансового управления средствами фонда, да, то всегда давайте их решать именно не в последний момент, а заблаговременно. Мы тогда снимем очень много рисков с тем, чтобы неправильно потратить деньги, не потратить их полностью. Спасибо. Далее, спасибо вам большое. Коллеги, ну вроде бы из чата мы вытащили все вопросы. Если осталось еще что-то вот таким голосовым сообщением, то я и мои коллеги в вашем распоряжении можно... В формате свободного микрофона пообщаться. Коллеги, добрый день. Я, с вашего позволения, без камеры, паникар Марина Михайловна, Северно-Арктический федеральный университет. Я вот все-таки слышала вашим вашем выступлении, хотела бы уточнить, если курсы повышения квалификации проходят в онлайн-режиме, то есть они очные, но они проходят в онлайн-режиме, в этом случае я прикладываю скриншот описания этих курсов и, ну, скажем так, переписку с куратором курсов от университета о том, что, да, действительно, они эти курсы планируют в определенный период и что я, ну, скажем так, готова в них участвовать. Правильно ли я поняла? Смотрите, да, ну, скажем так, здесь наши требования, они подстраиваются под возможности скажем так той организации которую вы обращаете так, от возможности там провайдера курсов То есть если они вам могут допустим выдать не знаю какую-то официальную бумагу там на своем бланке с подтверждением того что там курс состоится там и так далее и тому подобное конечно же это будет принято но если иногда бывает так что есть там не знаю платформа там степик там или натология там или еще что-то, да, где все коммуникации там вплоть до договорных отношений, они там чуть ли не в мессенджере проходят. Вот в этом случае мы тогда, да, будем, ну, как бы принимаем и вот такое вот электронное, ну, какое-то вот исковое как бы подтверждение. Спасибо большое. И вот еще очень часто бывает, вот по опыту даже, Крупные университеты, которые проводят курсы, ну, в частности вот по моей специализации, по международным отношениям, я думаю, по другим тоже направлениям, они говорят о том, что если группа будет набрана, то вот в определенный период мы эти курсы запускаем, то есть по мере напора группы. Это такой тонкий момент, они мне пишут, да, мы планируем, но когда группа наберется, вот точно вам не можем сказать там сроки, может быть, это как-то немного сдвинется. Вот в этой ситуации как, как вот быть? Ну, для этого, во-первых, Наталья уже сказала, да, что и дается вот такой вот задел по сроку реализации, чтобы не ставить себя, не загонять в какие-то жесткие рамки, да, то есть в принципе… Э -э -э ну, не состоится это в феврале, а состоится это в апреле, правильно, да? То есть можно будет средствами там, угу. фонда ну, воспользоваться. Ну, да. Наверное, главное здесь, ну, на моменте вот как раз написания самой заявки, да, и то, что будут читать эксперты, да, о чем мы уже говорили, все-таки этот момент указать, да, что курсы состоятся, но время не определено, поскольку это зависит от набора группы, да, ну, то есть это как-то вот нужно, наверное, будет пояснить. Спасибо. чтобы это было понятно не потому что вы не хотите указать какой-то месяц прохождения программы но просто вы в таких условиях находитесь объективных ну Спасибо. и да помимо того что прописать в рисках может быть еще скажем какую-то альтернативную там стратегию придумать что допустим но не состояться там эти курсы в МГИМО, например да но есть вот такие же курсы там примерно в той же стоимости на базе ну, не знаю, кто у нас там еще там, на базе МГУ, например, да, тоже хороший международка там, да, или там в МИДе там стажировка какая-то будет, и чтобы было понятно, что, ну, есть какой-то план Б, который, в общем-то, в нашей на текущей ситуации сейчас да, все полезно иметь. Да. Спасибо у -у. большое. И вот такой последний э, деликатный, так скажем, вопрос. Я вижу, что в предыдущих циклах, вот буквально недавних, Коллеги из моего университета стали победителями, более того, несколько лет назад я сама стала победителем в конкурсе. Если какой-то, ну, может быть, негласный принцип, чтобы а, была возможность у коллег из разных вузов поучаствовать? Как-то как, как вот, или у всех шансы равны по-прежнему? Вы знаете, ну, во-первых, абсолютно честно, да, я могу сказать, опять, ну, вы можете поверить, можете нет, во-первых, у нас эксперты, когда они читают заявки, мы им не предоставляем статистику по количеству победителей из каких-то других университетов да, ну, вернее, даже и там из тех же самых университетов. То есть никакого квотирования на количество заявок университет, от университета. Количество заявок, там, количество победителей от университета, там, такого нет. Более того, вы посмотрите, мы тоже, когда там коллеги там из фонда готовили там статистику к презентации рейтинга ежегодного, тоже у нас оказалось, что есть вузы, которые там чуть ли не в каждом цикле академического угу. десанта регулярно побеждают и Иногда было так, что, например, там два победителя из одного университета это вполне совершенно нормальная история. То есть все, на что смотрят при выгрузке рейтингов, это на ну, вернее, при выгрузке результатов, при составлении результатов это на баллы, которые ну, никак невозможно. Там, да, при всем желании с ними невозможно никакие манипуляции провести, и, и все. Да. просто для себя отмечаем, что, скажем, вот из не знаю. Из этого университета всегда много заявок, они сильно из этого не, значит это ну, может быть наша операторская недоработка, то есть это вот единственный вывод, который может быть я могу там для себя сделать, но так нет. И в принципах и правилах тоже прописано совершенно четко, что это не акватируется никаким образом. Спасибо вам большое. спасибо. Да, то есть там были ограничения на количество заявок, когда, которые человек может подать в, в течение там, года. Mm -hmm. да, но сейчас, поскольку мы уже дошли до шестого цикла, и как бы это последний цикл в 2022 году, я на этом сейчас акцент не делаю, потому что э, ну, это уже так, актуальность не имеет. В данный конкретный момент времени, когда там... Будут новые реалии, тогда будут новые вводные. А нет более того, даже там, допустим, действующих грантополучатели фонда Потанина, кто вот сейчас, например, в статусе грантополучателей, они могут, соответственно, участвовать в конкурсе. Здесь нет конфликта между договорами там, про выпускников вообще. Конечно, нашу презентацию всем зарегистрировавшимся на вебинар мы обязательно да, в качестве подарка и комплимента за ваше терпение мы обязательно предоставим и запись и эту презентацию мы всегда все материалы дублируем нашим телеграм-каналем в этом плане полностью, полностью открытым для действий да, Здесь вот вопрос еще в чате могу ли приобрести 3D принтер для моего проекта вы знаете все-таки приобретение оборудования это не совсем цель именно профессионального развития то есть, если вы знаете, то в, у фонда Патанина есть еще грантовый конкурс для преподавателей магистратуры. И он пока еще не объявлен в этом году и не запущен, но мы все с нетерпением ждем. И, соответственно, вот, там приобретение компьютера, принтера, там я не знаю, чего угодно, там это можно закладывать, предусматривается логикой. Но в, опять-таки, да, Наталья, поправьте, пожалуйста, если я ошибаюсь, но в индивидуальной траектории ни компьютера, ни какую-то там сопутствующую технику. Ну, у нас может быть какой-то ну, такой момент аренды да, на время, если нужно что-то попробовать именно, если у вас связана программа профессионального развития с практическим каким-то вот применением. Но ну, лучше, наверное, выбирать программу, обучающую, которая включает в себя практический компонент, где вы сможете попробовать поработать на какой-то технике. Но Оксана совершенно права, у нас есть другой конкурс, который, который подразумевает да, и закупку оборудования всего, но это не касается конкурса «Академический десант». И я вот еще продолжение предыдущего вопроса хотела сказать, что Победители вот 22 -го года, то есть вот этого последнего цикла тоже будут иметь право подать заявку в третьем году. У нас э, планируется продолжение конкурса, он будет также цикличен, но график, наверное, будет все-таки опубликован ближе к концу 22 -го года на 23 год я имею в виду. Ну, вот это совершенно замечательные новости, почти вот уже как, как новогодние подарки мы начали получать от фонда. Наталья, спасибо большое. А, ну, и знаете, наверное, тоже хотела бы здесь отметить, что а, если мы говорим про градовый конкурс, то мы действительно говорим о результате как о каком-то образовательном продукте. Да? То есть вот по идее, вот как бы вы реализовали, грант и фонд ожидает что в том или ином виде этот образовательный продукт на который вы заявлялись он получится это может быть образовательная программа создание нового курса там, и так далее да? а вот все-таки у академического десанта немножко другой э, фокус да? то есть это действительно повышение вашего профессионального мастерства или там повышение каких-то мягких навыков то есть вот ожидает что вы там по истечении срока реализации института индивидуальной траектории создадите, там не знаю новый практикум по 3d печати например ну все-таки не то есть если вы приобретете вот эти вот бесценные совершенно навыки которые вам будут полезны в дальнейшем это замечательно но у вас результатом все-таки не ну, как бы не образовательный продукт должен быть в этой логике, а именно повышение ваших профессиональных компетенций. Да, поэтому, соответственно, вот, вот где-то мы можем закупать оборудование, а где-то, вот как Наталья сказала, мы там арендуем, практикуемся и просто вот наращиваем массу нашу. Вот. Коллеги, еще какие-то вопросы? Что-то осталось? Если все на данный момент понятно, то всем удачи. Да, еще мы обязательно продублируем и презентацию, и запись сегодняшнего мероприятия. Коллеги, кто был со мной сегодня в онлайне, спасибо огромное за вашу поддержку бесценную. Всем удачи и до 8 ноября еще три недели для того, чтобы действительно учесть все комментарии экспертов, которые мы провели. Спасибо. Коллеги, большое спасибо за участие. и Мы всегда готовы ответить на вопросы и вне рамок онлайн мероприятия, и оффлайн. Всего доброго, удачи вам. Всем Хорошо. хороших выходных приближающихся. До свидания. До свидания. Спасибо, взаимно. До свидания. До свидания.